Всем привет! Злата Огневич дала откровенное интервью и заинтриговала фанатов проекта «Холостячка» информацией о своем избраннике. Артистка назвала имя одного из участников проекта, которого увидели на ее концерте. Об этом украинская певица Злата Обневич рассказала в интервью для КП в Украине. Певица отметила, что проект «Холостячка» снимался еще летом, а сейчас сохраняется интрига о том, кто же стал избранником Огневич. Сейчас зрители уже определились с фаворитами артистки. На прямой вопрос о своем фаворите Злата Огневич ответ так и не дала, но отметила, что у зрителей прекрасный вкус. В сети гуляло видео прогулки Златый Огневич и Романа Свечкаренко на велосипедах в августе, и на кадрах не было видно камер. И это видно, рядом находилась съемочная команда. Наверное, кто-то так снял это видео, чтобы обрезать съемочную группу. Ни для кого не секрет, что проект снимался в летний период и было много разных видео и фото. Мы даже просили людей не загружать ничего в интернет, не светить информацию, потому что хотели сами рассказать нашу красивую историю. Но люди у нас другого склада, их нужно простить, объяснила холостячка. Кроме того, роман Свичкаренко был на концерте артистки 8 октября. Злата Огневич призналась, что в ее команде есть специально обученный человек, который отслеживает всю информацию в интернете и о фотографии с концерта, она знает. Пригласила ли я его туда, возможно, вы об этом узнаете чуть позже. Мы держим интригу, также намного интереснее узнавать, смотреть и читать. Лично я люблю читать книги постепенно. Не люблю заглядывать наперед и знать, чем все закончится, заинтриговала артистка.